Всем привет! И сегодня будет несколько необычный видеоролик. Все, кто заходит на мой канал, время от времени замечают, что помимо развлекательного контента у меня на канале иногда появляются довольно-таки серьезные темы. Например, в 2015 году в самом начале я поднял вопрос о состоянии детских площадок. Тогда мне было 15 лет, и мне стало интересно, почему вот так, вот так и так. Мы прошлись по детским площадкам, отсняли на телефон. И ну, я принял решение написать обращение к главе Зату Александровск. А если кому интересно, на моем канале есть отдельная тема про детские площадки. Поэтому, если кто-то забыл, кто-то хочет освежить память, может переходить и посмотреть. Но сегодня мы будем говорить про немного другую тему. После детских площадок у меня пошел период развлекательных видеороликов. И в один прекрасный день, в 2017 году... На съемках видео о лестниц в Полярном Юлия Гавера предложила тему для сюжета. Это была тема про кладбище в городе Полярном, которое находится в Кислой. Юля сказала... Юля показала мне прям фотографии, в каком состоянии находятся мемориалы, кладбище само. Поэтому, разумеется, я согласился. На той же неделе мы пошли снимать видео про кладбище. Ну... Так, потрясло нас, мягко говоря, состояние кладбища. Мы сняли сюжет, выложили его на канал, он точно так же есть у меня в открытом доступе. Кому интересно, может посмотреть. И вот наступает 2018 год. В июне 2018 года мы решили продолжить тему с кладбищем. Пришли туда еще раз, организовали субботник. Что мы, так сказать, отметили в 2018 году, нам не понравилась свалка мусора, которая находится рядом с площадкой. Кому интересно, опять-таки, все в видеоролике это есть. То есть, рядом с мемориалом находится такая... Находилась гора мусора, свалка. Там были деревья, пакеты, георгиевские ленточки, засохшие цветы. В общем, такое малоприятное зрелище. Даже то, что это находилось за забором, ну, мы как бы были единого мнения, что этого быть не должно. И э, в общем-то, когда трава выросла еще раз... Я организовал субботник, то есть через группу «Зато в курсе». Большое спасибо, опять-таки, Юле. Я организовал субботник. На него пришло очень много человек. Достаточно были ребята из гимназии, были неравнодушные люди со Снежногорска. На личном транспорте приехали, все убрали. Почистили территорию. Опять-таки, ролик есть на канале. Но сегодня о чем хотелось бы поговорить. Вы уже, наверное, обратили внимание, что у меня на столе лежат конверты. Я отправлял обращение. Сразу же после того, как мы смонтировали ролик про субботник на кладбище, я взял инициативу в свои руки и решил уточнить, почему, опять-таки, почему, как получилось, что кладбище не убирается, что плитка на К-19 откалывается и что гора мусора лежит себе около кладбища. Я отправил обращение, соответственно, главе администрации ЗАТО Александровск, и в отдел капитального строительства. Вопросы были следующими, опять-таки, по поводу свалки и по поводу плитки на К-19. Сперва мне пришел промежуточный ответ на электронную почту из администрации муниципального образования. В этом ответе была приведена короткая историческая справка этих мемориалов, а также было сказано, что деньги на ремонт мемориальных комплексов постараются изыскать в бюджете 2019 года. Конвертик положим сюда. Собственно, вот это обращение, ответ на обращение. И я буду его читать. И параллельно, если кому интересно, может прочитать текст на экране. Согласно информации, предоставленной МКУ отдел капитального строительства ЗАТО Александровск, работы по ликвидации свалки на мемориальном комплексе, находящемся в городе Полярная Губа выполнены в полном объеме. Свалку убра убрали. Это действительно хорошо. В краткие сроки э, организация приехала, э, осмотрела место и весь тот мусор, который там находился, вычистили. Остался только бетонный блок. А, собственно, сейчас давайте распакуем второе письмо. Это ответ на обращение из отдела капитального строительства. Угу. Это письмо значительно тяжелее, потому что здесь, я так понимаю, да, приложены фотографии. Давайте, чтобы нам было удобненько, опять-таки, закрепим все это дело на планшете. Итак. Администрация. Угу. Муниципальное казенное учреждение, отдел капитального строительства, зато Александровск. Уважаемый Максим Сергеевич, МКУ, отдел капитального строительства Зато Александровск, рассмотрев ваше обращение по вопросу содержания мемориального комплекса павшим защитником Заполярья в городе Полярной, в части касающейся сообщать следующее. В рамках заключенного муниципального контракта от 09.07.2018 номер 25 РУ на выполнение работ по содержанию лестничных сходов, тротуаров, дорожек и иных территорий ЗАТО Александровск подрядной организацией осуществляется очистка территории мемориального комплекса на воинском захоронении моряков-подводников АПЛК-19 от различного мусора и грунтово-песчаных наносов. Стрижка газонов, покос травы и бурьяна не входит в техническое задание муниципального контракта, являющегося его неотъемлемой частью. Данный вид работ по удалению травы в пределах участка мемориала АПЛГ-19 включится в техническое задание будущего периода. Контроль за исполнением условий муниципального контракта возложено на инженерный отдел МКУ, отдел капитального строительства ЗТО «Александровск». Работы по ликвидации стихийной свалки рядом с мемориала дпл ДПЛ-B37 выполнены. Фото в приложении. И само приложение. Директор волков. Прекрасно. И нам предложены фотографии. Ну, здесь, конечно, очень плохо видно. Если кому интересно, то на экран я выведу эти картинки. Здесь мы видим, собственно, ту территорию, на которую я показывал в своем видеоролике. То есть, вот забор, бетонный блок. И вот прям вот здесь, вот в этой области, находилась та самая свалка. Груда мусора, трава всякая, засохшие цветы и так далее. Во-первых, самое главное, убрали свалку. Разумеется, то, чего мы, так сказать, добивались, то, что было для нас первостепенной задачей, потому что э, в следующем году у нас город Полярный отпразднует 120 лет, и, разумеется, все э, объекты должны быть приведены в полное соответствие, в полный порядок. Потому что 120 лет, и город воинской славы – это довольно-таки значимые вещи. Поэтому, разумеется, все мемориалы должны быть в порядке. Уже, получается, два года я прихожу на это место, и из месяца в месяц, из месяца в месяц я наблюдаю картину, что растет трава, довольно высокая, кстати, и это ни в коем случае не хорошо и внешний вид мемориала это не украшает. Поэтому, если мы сможем своим обращением оказать какие-то воздействия и внести изменения в муниципальный контракт то это действительно хорошо потому что после внесения изменений подрядчик обязан будет убирать траву убирать скашивать всю эту траву и если он действительно этим будет заниматься то это будет красивый и приятно выглядящий газон всем спасибо за просмотр оставайтесь на канале подписывайтесь если еще этого не сделали мы кроме развлекательной тематики точно также выкладываем видеоролики на Социальные темы у нас появились в недавнем времени на канале интервью с волонтерами поэтому если вы этих видеороликов еще не видели, то обязательно пройдите по ссылке на канал и посмотрите их. Всем спасибо за просмотр, с вами был Максим, еще увидимся в будущих роликах.